Благодарю вас, уважаемый господин Председатель, позвольте мне, дамы и господа, коротко ознакомить вас с результатами нашей работы, так как их видит российская делегация. Прошедший сегодня саммит России ЕС уже десятый по счету, и он подтвердил безальтернативность выборов в пользу укрепления стратегического партнерства между Россией и Европейским союзом. Состоялось обстоятельная, острое подчас, но в целом очень конструктивное обсуждение узловых моментов нашего взаимодействия. Оно показало, что идет объективный, базирующийся на национальных интересах поиск системного взаимодействия в рамках единой Европы. Повестка дня саммита, как всегда, была очень насыщенной. И я позволю себе выделить только ключевые моменты. Последние трагические события в Москве и в других регионах мира подтвердили необходимость отработки дальнейших мер по углублению сотрудничества России и ЕС в вопросах борьбы с международным терроризмом. Мы были едины во мнении, что мировое сообщество сталкивается сейчас не с отдельными разрозненными акциями, а с умело организованной агрессией ударных сил международного терроризма. В данном контексте наметили конкретные шаги по формированию эффективной глобальной и региональной системы противодействия террору. Его идейным и финансовым вдохновителем. Созданию атмосферы активной гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма. И мы очень рады, что нам удалось выйти на совместный документ по этому вопросу. Доверительный характер наших дискуссий позволил всесторонне рассмотреть последствия предстоящего расширения ЕС. Среди них на первом плане, естественно, была проблема жизнеобеспечения Калининградской области. Для нас эта проблема острая. И мы удовлетворены достигнутыми результатами. Мы удовлетворены тем, как шла дискуссия, особенно в последнее время, и удовлетворены результатами. Еще раз хочу повторить. Должен сказать, что дискуссия продолжалась вплоть до самой последней минуты. Наши эксперты дорабатывали в ходе нашей сегодняшней встречи некоторые некоторые положения этого совместного документа. И я хочу поблагодарить господина председателя и господина Паттона за то, что они так конструктивно подошли к решению этих вопросов. Нам удалось найти подходы, которые во многом сняли российские озабоченности в отношении режима транзитных поездок граждан России через территорию будущего члена ЕС Литвы. Расчитываем, что в таком же конструктивном духе будут урегулированы и другие проблемы расширенческого досье. Там много еще вопросов, прежде всего, конечно, экономического характера. И мы сегодня об этом прямо, открыто говорили и обсуждали эти проблемы. Подробно обсудили состояние экономического сотрудничества. В качестве несомненного позитива отметили развитие энергетического диалога, который позволит нам реализовывать идею обеспечения энергетической безопасности Европы. Пользуясь случаем, хочу э, проинформировать вас о том, что мы в России приняли решение учредить Международную энергетическую премию «Глобальная энергия» за выдающиеся фундаментальные и прикладные научные открытия и изобретения в области энергии и энергетики. Конечно, в торгово-экономической сфере есть еще вопросы, которые нам в двухстороннем плане между Россией и ЕС предстоят, предстоит решить. Есть и объективные проблемы, есть наносные, обусловленные недостатком политической воли бю или бюрократическими припоминаниями. Мы говорили откровенно об этом и договорились продолжить работу по дальнейшей расчистке э на пути взаимовыгодной торговли и инвестиций. Сегодняшний саммит еще раз показал, что у России и Европейского Союза огромный потенциал сотрудничества и в широком международном контексте. Развитие обстановки в мире требует от нас совместных действий. Поэтому отрадно, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил, что по многим актуальным международным проблемам наши позиции во многом близки или совпадают. Мы приняли совместный документ по ближневосточной проблематике. В целом исходим из того, что дальнейшее усиление координации и взаимодействия России и ЕС на международной арене отвечает интересам глобальной стабильности и безопасности. Я в заключение хочу искренне поблагодарить своих европейских коллег за очень продуктивную и нацеленную на результат работу. Спасибо большое. Должен сказать вам, что, что мы с господином председателем, премьер-министром Дании в двустороннем формате обсудили все вопросы, которые вас волнуют, во второй части вашего вопроса, и договорились о том, чтобы все сделать для того, чтобы в двухстороннем плане восстановить наши отношения в полном формате. Но я думаю, что то, что касается вашего вопроса, господин премьер-министр ответит, конечно, сам. Значит, теперь по поводу результатов. Мы удовлетворены результатами 10-го саммита, удовлетворены и тем, как это было сделано, удовлетворены ходом дискуссии. Это было откровенно. Мы поспорили по некоторым вопросам беседа. Но конструктивно, абсолютно. С двух сторон, с нашей точно, а с учетом того, что результаты достигнуты, можем не сомневаться в том, что и со стороны наших партнеров было явное стремление достичь положительных результатов по основным, наиболее злободневным вопросам. К ним мы относим вопросы экономического сотрудничества. И здесь я должен поблагодарить господина Лами. За последний год мы констатировали много позитивных изменений. Хотя есть и проблемы. И мы тоже о них говорили, повторяю, по некоторым вопросам поспорили. Но мне кажется, что есть хороший настрой на продвижение по этим направлениям вперед И второе, это, конечно, Решение вопроса о транзите между Калининградом и остальной частью Российской Федерации. Еще раз повторяю, мы удовлетворены этими результатами. Не просто шел диалог, вплоть до самой последней минуты. Эксперты вот перед самым выходом к вам, уважаемые дамы и господа, только зашли и проинформировали нас о том, что работа завершена. Доложили о результатах этой работы. Повторяю, это приемлемый для нас результат. Я бы сказал так. Россия не борется с терроризмом только в Чечне. Россия борется с международным терроризмом и готова бороться везде с его проявлениями. В нашей стране мы сталкиваемся с этим, конечно, прежде всего в Чечне. Это сложный конгломерат проблем, который был изначально рожден сепаратистскими тенденциями в этой республике. Очень быстро в связи с отсутствием реальной власти этот сепаратизм был видоизменен. На него начали влиять международные террористы и религиозные радикалы, которые в течение буквально нескольких месяцев подобрали власть, которая валялась на земле. Ведь вы знаете об этом хорошо. Это же не секрет, не для кого здесь сидящий. Россию никто не может обвинить в том, что она подавляет свободу. Россия в 1995 году предоставила целиком и полностью, де-факто, независимость Чеченской Республики. В 1999 году мы за это поплатились. Было совершено крупномасштабное нападение на Россию, на Республику Дагестан, под лозунгом создания халифата» отторжение дополнительных территорий от Российской Федерации, всего Северного Кавказа и ряда других территорий. Причем здесь независимость Чечни. Кто может ответить на этот вопрос? Я вам скажу, кто может ответить на этот вопрос. На этот вопрос отвечают люди, которые способствовали этой агрессии, которые вдохновляют и финансируют деятельность подобного рода. Это религиозные экстремисты и международные террористы. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, Говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов. Вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех не немусульман. Значит, если, то есть, крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен, враждебен тем, тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом, и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Что касается проблем Калининграда, то, повторяю, это достаточно сложная была проблема связана не только с Европейским Союзом, но и с необходимостью обеспечения, безусловного обеспечения национальных интересов Литвы. И, повторяю, мы крайне удовлетворены тем, что нам удалось достичь соответствующей договоренности. Я не думаю, что это решение идеально во всех своих элементах. Мы будем и дальше работать с Евросоюзом, Целью нашей, мне кажется, в конечном итоге должно быть создание условий для свободного движения граждан России и граждан европейских стран друг к другу по деловым, по личным вопросам. Это, это задача не завтрашнего дня, но это направление, по которому мы должны двигаться. И самое главное для нас, что есть понимание, что это правильное направление. Понимание такое есть и в России, и у наших партнеров ЕС. Когда Россия должна вывести все вооружения и войска из Приднестровья, потому что вы должны это сделать? Значит, что касается первого вопроса, то я с вами согласен. Я считаю, что в отличие от многих моих коллег, кстати говоря, считаю, что все те, кто хочет мира в Чечне, все те, кто стремятся к нему, имеют право принять участие в этом процессе. Я не только так думаю. Я действую в этом направлении. Хочу вас проинформировать, что действующий глава администрации Чечни, господин Кадыров, в недавнем прошлом с оружием в руках воевал против федеральных сил. И как бы это кому не нравилось или наоборот критиковалось кем бы то ни было, я считаю, что ничего удивительного здесь нет. Мы Проходим очень сложный период в истории Российской Федерации. Очень сложный и тяжелый отрезок в истории Чечни. И мы должны все учитывать, все знать. Должны привлекать всех людей, которые, повторяюсь стремятся к миру. Значит, исключения составляют только те, кто мира реально не хочет, кто стремится к войне, кто проводит террористические акты, прикрываясь лозунгами мира, и другими соображениями, которые в демократическом, в демократическом обществе считаются нормой. Вот с этими людьми, с бандитами, с террористами, мы считаем, нужно бороться. И мы будем это делать, и надеемся, что будем делать это совместно. Потому что, если мы дадим с вами хотя бы один шанс людям, которые захватывают мирных граждан, ни в чем не повинных, под любым предлогом, хочу это подчеркнуть, Завтра мы получим это не только в Москве, не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы получим не только на Бали, мы получим в очень многих других странах мира. И если борцы, так называемые борцы за свободу, терроризируют, пытаются запугивать нас тем, что они захватят атомные объекты или другие жизненно важные и опасные с точки зрения широких слоев населения объект и будут использовать их в своих целях, я думаю, что здесь или мы вместе с вами одинаково будем трактовать деятельность подобного рода, или мы столкнемся с проблемой. Я хочу только предупредить вас о том, чтобы вы не давали никакой лазейки для этих людей. Любая, даже самая маленькая мелочь, которая идет им на пользу, воспринимается ими как слабость, и будет немедленно использована против тех, кто эту слабость проявляет. Вот э, я вчера встречался с представителями чеченской общественности, вчера говорил, и сегодня могу повторить, мы не против политических процессов, мы за, но мы предлагаем отдельно Рассматривать проблемы терроризма и отдельно проблема политического регулирования спорных вопросов. Какими бы сложными они не были. Да, Приднестровье очень сложный вопрос. Мы с коллегами сегодня обсуждали эту проблему. Россия не только взяла на себя обязательства соответствующие, но и прямо заинтересована в том, чтобы вывести оружие из Приднестровья. К сожалению руководство Приднестровья это люди с которыми сложно решать вопросы подобного рода у них свои интересы, свои представления об этих национальных интересах я думаю что думаю что эти представления ошибочны мы будем продолжать с ними Диалог по этим вопросам. Мы совместно с ОБСЕ работаем, рука об руку. Мы понимаем очень хорошо друг друга с ОБСЕ по этим вопросам. И э, по этой проблематике у нас полное доверие с представителями ОБСЕ. Хочу отметить и хочу поблагодарить всех, кто по линии ОБСЕ этой проблематикой занимается. Мы вывезли часть вооружения. Этого недостаточно абсолютно, и мы будем продолжать эту работу в будущем.